привет друзья вы на канале easy to install меня зовут виталий где-то месяц назад я устанавливал на chevrolet captiva магнитолу android tesla style видео я не выкладывал дело в том что было очень мало времени ну и как бы не снимал да и установка там не занимала ничего такого сложного то есть разъем в разъем и только настройки но тем не менее прошел месяц и у человека возникла проблемка перестала работать кнопка аварийки она идет именно заменяется вместе с магнитолой во всех странах в основном аварийку нужно включать при движении задним ходом но ну, в корее это еще при остановке при выгрузке пассажиров и так далее то есть кнопка достаточно популярная ей нужно пользоваться но она не работает. На вопросы продавец с Алиэкспресс, ну, в общем, отморозился. Ответа не получили, поэтому попробуем сейчас починить эту кнопку. Получится или нет, не знаю. Ну, что получится, то получится. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так выглядит магнитола. Вот она, эта кнопочка интегрированная. Если ее нажать, то видно, аварейка работает. Как только я ее отпускаю, она не фиксируется то есть, как бы аварейки нет. И держать ее и это, то есть, крайне неудобно. Ну вот, давайте разберем ее, посмотрим. Получится ли ее починить. Итак, магнитолу я снял, принес ее. На рабочий стол на свой. И теперь смотрим. Кнопки у нас закрыты под экраном, под основным устройством. Значит, придется разбирать. Ну, разберем, смотрим. этим устройством я думаю еще есть немножко болтиков бал да есть так основной шлейф надо отцепить Так. пока уберем в сторону и вот наши кнопки до них добрались так сейчас попробую не снимая монитор снять кнопки ну если не получится то придется еще снимать монитор надеюсь что доступ есть без этого Так, и получается, наша кнопочка как раз таки вот она. И она не работает. Так, ну что можно сказать? Так, можно попробовать снять шлейф. И вытащить его Сюда Так, вот в этой кнопочке есть Металлический фиксатор И он ходит по пластиковой направляющей Вот она щелкнула несколько раз О, сейчас сработала Она заедает то есть если сделать чтобы она не заедала то все заработает ну давайте попробуем ее разобрать и починить я так понимаю что проблема именно в неровной посадке то есть вот она сейчас заела и теперь она не будет работать пока не вытащим то есть где-то затирает где-то затирает немножко ну попробуем разобрать и почистить так единственное что неудобно это микрофон держит получается нас плату сейчас я его отпаяю и ну, освободится в простор далее я думаю мы справимся с этой бедой Так, вот микрофон освободили. И теперь видно эту кнопку близко и как бы вот, можно ее разобрать попробовать. Так, делать это нужно крайне осторожно. Сейчас оттуда могут посыпаться маленькие детальки. Здесь у меня достаточно пространства. Я, наверное, вытащу сюда. Так, ну вот. Все, что здесь видно, это вот он фиксатор там есть. Как раз таки, про который я говорил, металлический. И он подвижный. Он, то есть, двигается туда-сюда. Вот. И при этом он переключает кнопочку. Значит, где он получается у нас цепляется, непонятно. Сейчас посмотрим. Здесь есть пружинка, тоже маленькая. Ее нужно не потерять. Аккуратненько бросим пока туда. И вытащим кнопку. На ней есть контакты. С ними тоже нужно быть крайне аккуратно, осторожно. Так, теперь смотрим. Вот пластиковый получается рисунок, где у нас ходит этот фиксатор, и я так вижу, что он целый, он не повредился. Значит проблемка не здесь, проблемка в смазке, где-то что-то забыли смазать. Так, я думаю, это можно все установить назад. Вот. Сам принцип действия я сейчас покажу. Как она работает. Вот она защелкивается, вот она отщелкивается. И также еще раз так вот. Защелкивается, отщелкивается. И вот так она работает. То есть где-то у нас затирает, поэтому не срабатывает данный момент я думаю починить можно возьмем немного силиконовой смазки пластик не любит разные масла но ну, в принципе ему без разницы но он становится хрупким поэтому смазка должна быть силиконовой Так, ну у меня школа старая old school, поэтому я считаю, что кашу маслом не испортить. Хотя, конечно, все, что лишнее, будет лишнее. Так, и смотрим, что у нас получилось. Понажимаем. Ну, ничего не заедает. То есть, ларчик просто открывался, не хватило смазки. Все четко срабатывает. Ну вот, я рад, что все так быстро и просто разрешилось. Пробуем подключить, собрать и попробуем на месте уже все это. Проверить. Так, плюс-минус не путаем. Так, и подключим шлейф. Шлейф у нас остался здесь. Так, шлейф заглубляем до конца и защелкиваем фиксатор. Так, ну все, теперь нужно собрать в обратном порядке и подключить к автомобилю, чтобы проверить все это на месте. Я думаю, ремонт завершился удачей. Наша кнопочка. Возвратный механизм. Теперь подключаем шлейф от основного устройства точно так же до упора так и защелкиваем ну и скручиваем обратно все саморезы и болты Так, ну вот эти саморезики мы откручивали зря, конечно. Но кто же знал. Тем не менее, от того, что они не понадобились, скрутить их обязательно назад надо. все готово перемещаемся в автомобиль для окончательной проверки и сборки кстати нажмем кнопочку явно слышны щелчки все работает итак магнитола стоит на месте еще я не закрепил только установил теперь нажимаем кнопку аварийка работает Нажимаем еще раз то, что и хотелось. Ну, я думаю, ремонт был несложный, хотя казалось, что очень страшно. Все сломалось, ничего не работает. Ну вот, оказывается, ремонт проще, чем кажется. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи, увидимся в ближайшем будущем.